Доброго времени суток, Борис Витальевич. Доброго времени года. Вот. У нас, у подписчиков информагентства «Ледокол» появился такой вопрос. Возможно, он какого-то интимного для России плана. Но хотели наши подписчики поговорить про ядерное оружие с момента сокращения при Горбачеве и, возможно, до ближайших наших дней, наших событий. И вот поэтому мы решили обратиться к вам, как к эксперту военному. Ну, здесь сложность в чем? Сначала нужно понять, что из себя представляет ядерного, ядерное оружие, и почему все считают, что, ну не все, большинство людей, что ядерная война невозможна, так как весь мир в труху. Первоначально, когда ядерное оружие было создано, американцы во весь опор мечтали его где-нибудь использовать. То есть они применили его в Японии, они угрожали применить его против России. Вот до 49 -го года угроза была просто постоянной. Путь вот до полетов американских самолетов над э, Владивостоком и Ленинградом, при этом, возможность с ядерным оружием на борту. Затем у нас происходит показ, так сказать, во-первых, бомбардировщика Ту-4 в количестве 110 штук на параде в Тушино. Так вот, и взрыв ядерного устройства на полигоне. То есть, собственно говоря, Советский Союз оказывается ядерной державой. Это резко охладило, так сказать, энтузиазм американцев, но они продолжали наращивать ядерное вооружение. Например, к моменту Карибского кризиса количество ядерных зарядов у них перевалило, насколько я помню, за 10 тысяч уже. Советский Союз к этому времени имел ядерный потенциал где-то раз в 5 меньше американского, но в принципе уже мог нанести совершенно неприемлемый урон. В дальнейшем американский ядерный потенциал, чисто по экономическим причинам, уже расти перестал, то есть американцы поддерживали его на вот, достаточно высоком уровне. Советский Союз продолжал вводить каждый год, по крайней мере, по 200 ядерных боеголовок. А чем это объяснялось введение такого большого количества ядерных зарядов? Для чего это вообще такой большой арсенал? Советский Союз объявил о том, ну то есть, чего американцы не делали, он объявил о том, что он ни в коем случае не будет применять первым ядерное оружие. Что ядерное оружие является только оружием возмездия. И у нас была принята, в принципе, Челомеевская схема, что у нас довольно большое количество крупносерийных, из-за этого относительно дешевых э -э изделий, то есть межконтинентальных баллистических ракет в основном, как э, морского, так и сухопутного базирования, которые, э, ну как, даже если американцы нанесут превентивный удар, то ответный удар все равно обратит, по сути, весь мир в труху. То есть угу. это было именно оружие возмездия. И оно должно было быть запущено даже в том случае, если э, уничтожены все, все центры принятия решений. То есть все штабы, правительство и так далее. Так называемая мертвая рука Москвы». Да. Угу. И это было именно силой сдерживания. При этом самые мощные ядерные заряды доходили, как? Ну, у нас испытана была самая мощная, это 56 мегатон. Царь Бога. Да, это чудовищно мощное оружие, это уже практически в какой-то мере тектоническое оружие. Так вот, Но при этом серийно у нас выпускались ядерные э, боезаряды мощностью не больше 25 мегатонн. У американцев не больше 10 мегатон. Но это все равно термоядерные заряды очень большой мощности. И разрушение от такого ядерного оружия, счет, э, боеголовок, который ушел на десятки тысяч, э, он был ущерб, возможно, от него совершенно колоссальный, учитывая, что еще и сами эти ядерные боеприпасы были довольно крупными и довольно грязными. То есть, вот то, что сбрасывалось на Хиросиму и на Касаки, на самом деле там урана было очень много, просто большая часть его не срабатывала. И, соответственно, вот продукты взрыва разбрасывались, обеспечивая сильное заражение местности. Современные ядерные боезапасы чем отличаются? Ну, во-первых, сейчас а, больше одной мегатонны ни у нас, ни у американцев нету. В основном обычно где-то верхний потолок мощности ядерного заряда у нас доходит до 400 килотон где-то. Uh -huh. То есть сейчас а, не... поражение цели обеспечивается не тем, что ядерный боеприпас, упавший в 2-3 километрах от цели, все равно ее гарантированно уничтожает, а то, что он попадает в цель. То есть резко возросла точность, поэтому такие мощные стали не нужны. Во-вторых, ядерные припасы стали намного чище. То есть гораздо больше ядерного топлива во время ядерного взрыва срабатывает. То есть они как бы ну, совершенствуются. И поэтому э, сила взрыва при том же количестве урана или плутония растет, а количество радиоактивных выбросов снижается. Так вот, и здесь на это накладывается, собственно говоря, сама система разоружения. Дело в том, что когда Советский Союз догнал Соединенные Штаты по количеству ядерных боезаретов, американцы уже перестали особо ядерным оружием шантажировать и пошли на переговоры. Это договоры об ограничении стратегических наступательных вооружений. То есть у нас было два договора заключено с американцами. Сначала договор по противоракетной обороне, потом по стратегическим, ну, вот, по ограничению вооружений. То есть знаменитые про и СНВ. Один, два. Он не СНВ, ОСВ. Это а, ограничение ОС. стратегических вооружений. СНВ это уже сокращение. А. Прошу прощения. Хотя, так, опять что, же, в... зафиксирован статус квот. То есть, во-первых, mm -hmm. запрет на противоракетную оборону он делал неотразимым ответный удар. То есть это как раз дополнительная гарантия мира была. То есть то, что нельзя защититься от ответного удара оставшимися ракетами. Во-вторых, когда речь идет, извини, о добром десятке тысяч носителей, то э, о каком-то эффективном перехвате этого или даже предварительном уничтожении речи идти не может. То есть как минимум тысяча до тебя все равно долетит. В чем, собственно говоря, была суть советской концепции. То есть... Удар получался абсолютно неотвратимым, каким бы превентивным ударом американцы себя не попытались порадовать вначале. Uh -huh. Затем при Горбачеве у нас пошла как раз-таки тема сокращения наступательных вооружений. То есть сначала договор по ракетам средней и малой дальности, потом по межконтинентальным ракетам. И это привело к тому, что сейчас я цифры-то даже гляну. Uh -huh. Благо, они у меня здесь открыты были. По поводу... О. ага, На 2001 год, собственно говоря, носителей у нас было... Ну и у нас американцев примерно по 1300 носителей. При этом у нас было 6 с лишним тысяч боевых частей на этих носителях. У американцев было примерно ну, больше 7300. Но это то, что в народе называется боеголовка. Я правильно понимаю, Борис да. Витальевич? Угу. И это было где-то вот на 2001-2002 год. После этого у нас начинает действовать новый договор о сокращении, который дополняется следующим договором уже где-то в 2010 -м. И на сегодняшний день у нас имеется свыше 500 носителей, американцы свыше 750 носителей. И и у нас, у американцев, свыше полутора тысяч ядерных боеголовок. То есть, что это означает? То есть, к чему вообще вся эта речь ведется? Суммарный ядерный потенциал, даже с учетом быстро растущего ядерного потенциала Китая, который мы, в общем-то, не знаем, он до сих пор слабее, чем нынешний американский или российский и с другими ядерными державами, типа Индии и Северной Кореи, все вместе получается по крайней мере раз в 10, а по воздействию на окружающую среду раз в 20-30, меньше, чем было на пике гонки вооружений ядерных. Это а. означает, что сейчас, во-первых, примитивным ударом можно вывести практически все, ядерные средства противника. Противоракетная оборона сейчас бурно развивается и у нас, и особенно бурно развивается у американцев. То есть у них это, во-первых, противоракетные системы, размещенные на кораблях. Это явное нарушение договора противоракетной обороны, но его, в принципе, американцы уже и, по сути, финансировали Так вот, и кроме того, у них там системы на своей территории, вот эти самые ТХАТ, и, и в Европе система... То, то есть, у них э, большое количество противоракет, ну, в первую очередь на кораблях, которые угу. способны перехватывать ракеты на стартовых участках траектории. То есть, сейчас уже не идет речи о том, что ответным ядерным ударом, не первым, а ответным, можно будет нанести сколько-нибудь неприемлемый ущерб противоположной стороне. И ну, эти... по крайней мере, что мы сможем, допустим, нанести вот такой ущерб американцам. Неприемлемый для них. Да. Угу. И если я еще правильно помню, они же сейчас приняли концепцию первого удара, опять же, по любому поводу, то есть они могут... Ну, если концепция не... превентивного удара у них была всегда, а повод подобрать всегда можно. Просто недавно Другое была новость... Потому что Российская Федерация mm -hmm. тоже вышла из концепции только ответного удара и взяла на себя право наносить превентивный удар. Mm -hmm. И в итоге сейчас что получается? Во-первых, по сравнению с временами пика Холодной войны нет страха, что ядерное оружие уничтожит мир. И есть как раз надежда, что можно будет ядерным оружием раздолбать конкретного противника без серьезного ущерба для себя. Во-вторых, развитие противоракетных систем позволяет надеяться сторонам на то, что ответный ядерный удар, если он будет нанесен оставшимися силами, можно будет э, значительно купировать. И более чистые ядерные боеприпасы с, меньшим, с меньшими килотоннами, так сказать, тротилового эквивалента, они э, не нанесут неприемлемого, ну то есть не создадут условия для ядерной зимы, не неприемлемого, нанесут неприемлемого ущерба э, окружающей среде. Да. И поэтому сейчас начинает господствовать постепенно концепция ограниченного применения ядерного оружия. Вот у нас, кстати, прямо сейчас уже ни один политик выступил с намеками на возможность применения ядерного оружия, если мы говорим о людях, которые, ну, слово которых вроде бы вес особого не имеет. Ну, типа того же самого э, Алексея Исаева, которого по недоразумению считают именно военным историком, человеком, разбирающимся в военном деле. Он же тут предлагал вообще э, ну, разнести Украину ядерным оружием, э, пробомбив, скажем так, полосу от Белоруссии до Молдавии. Умно, умно. Так вот, это, э, короче, какой момент. Возникает соблазн, особенно у наиболее слабомыслящих, Применить ядерное оружие. Но что здесь э, нужно понимать? Любая сторона, которая применит ядерное оружие. Ну, давайте для примера возьмем, вот, ну, чтобы какой-нибудь закон наш не нарушить. да? Для примера возьмем Соединенные Штаты. Да Да хоть вымышленную сторону можем. Да нет, придумать. давай возьмем вот их. Давайте. Допустим, они решают уничтожить Российскую Федерацию ядерным оружием. Так. Вот они наносят превентивный удар, сносят, так сказать, оборону, не получают какого-то бы ни было неприемлемого ущерба, да. Но они при этом расходуют свои вот эти вот тысячи, ну, свои полторы тысячи боеголовок. Ядерное оружие быстро произвести, в отличие от обычного, невозможно. Это довольно долгий процесс. Накопление урана, полутония. Да? И вот если они снесут, так сказать, в ломбят в каменный век Российскую Федерацию ядерным оружием, то неожиданно окажется, что самая сильная ядерная держава на Земле – это Китай. И тогда с чем будут разбираться с Китаем? А угу. неизвестно. И это работает в любую сторону, когда мы и говорим о любом из ядерных игроков. То есть, это карта, которую можно разыграть, по сути, один раз. При этом, если это были прежние арсеналы, где речь шла о десятках тысяч носителей и о нескольких десятках тысяч боеголовок, да, то там хватило бы на много противников. Да. Вот действительно, как в фильме ДМБ, весь мир в труху. Угу. Так вот, сейчас а, даже одну страну, вот чтобы вывести в труху крупную, ну, типа Соединенных Штатов, Китай или Российской Федерации, да, а, нужно израсходовать, по сути, весь ядерный потенциал. А вот такой вопрос, Борис Витальевич, насколько я слышал, вот американцы как поступили с боеголовками, которые сверхнормативы у них были в арсенале? Они их сняли с боевого дежурства, но они их не разобрали, не распилили, в отличие от российской федерации, а просто положили храниться как не боеготовые. Не, ну, часть они списали все-таки, потому что это требовалось по договорам. Потом просто uh -huh. они стали на это потихонечку плевать. Uh -huh. Кроме того, часть боег... ну, боеприпасов ядерных, например, э -э свободно падающие э -э термоядерные бомбы с регулируемой мощностью взрыва, uh -huh. есть у них такие для вооружения авиации, они снова поставили на вооружение. Хотя вроде бы, казалось бы, они были списанными. Сколько на самом деле представляет из ядерный потенциал Соединенных Штатов, я не знаю. Но то, что у нас по сокращениям ядерных вооружений отправлялись Соединенные Штаты на переработку оружейный Плутоний, это факт. То есть, вроде бы раздражаются две стороны, да, но ядерные материалы почему-то отправляются из одной стороны в другую, а не в какой-нибудь третью резину. Допустим, чтобы не все в Индию куда-нибудь отвезли или еще куда, а типа американцы заруж... заружаются, и то, что у них идет в порядке разоружения, остается у них, мы разоружаемся, и то, что у нас снимается с вооружения, тоже идет к ним. Странно вообще. Да, очень занятно. Такая технология своеобразная, то есть какая-то игра в одни ворота. Но это у нас тут вот происходило, собственно говоря, последние 20 лет вполне конкретно, вот когда шло вот это ядерное разоружение. Ведь основные этапы ядерного вооружения, они пошли уже, ну, ядерного разоружения, пошли уже с 2002 года. Кстати, кто-то у нас тогда президентом был. Ну, человек на букву В, даже не помню, как зовут, ВВ... Да, не, в основном, не Ельцин, точно он был. Ну, одно точно, он тогда еще жив был, вот это точно не. помню. Так вот, то есть вот это моменты, которые касаются ядерного разоружения. То есть, когда речь идет о каких-то отдельных боеприпасах, нужно понимать, что ядерное оружие, оно в значительной мере страшилка. Например, те же самые южнокорейцы считали, сколько нужно ядерных боеприпасов для уничтожения Сеула, ну как раз в связи с угрозой Северной Кореи. Оказалось, что полностью разрушить Сеул нужно 8 ядерных боезарядов. Это один город, пускай громадный, но один. А это как они считали интересно? Ну ладно. Прикинули, как будет распространяться взрывная волна? Там же не идеально ровное место. Дело в том, что когда американцы уничтожали хиросиму и нагасаки, они выбирали специально идеальные цели для того, чтобы вот сбросить атомные бомбы. То есть чтобы взрывная волна, так сказать, накрыла весь город. То есть чтобы он не был сделан, допустим, хребтами или еще чем-то отразился от города, города вроде как в чаше находятся так вот чтобы там был большой очень процент деревянных построек потому что железобетонные или кирпичные постройки они гасят энергию взрыва то есть какая-то часть разрушается дальше они уже стоят и не пропускают собственно и взрывную волну не световое излучение угу. то есть Ограничивают масштабы разрушений. Вот это когда речь идет именно о городе, который сделан, извини, из дерева и бумаги. Японские города были именно таковые, то а, получается, что от одной бомбой можно уничтожить практически весь город. То есть такие города еще поискать надо. Ну, и они явно не на территории Российской Федерации. У нас холодновато в таком было бы жить. Ну как, у нас есть города, которые имеют, скажем так, расположены на практически ровной местности и имеют в основном малоэтажную застройку, то есть преобладание таких э, не особо крупных домов. Это, например, Краснодар, вот из городов миллионеров у нас. Для него применить такого оружия это будет очень тяжело. А вот, допустим, Нижний Новгород одной атомной бомбой ты не снесешь никак. Даже солидный. Это радует. Я просто некоторые. говорю, что это, когда речь идет об использовании репрессов, нужно понимать, что э, их эффективность несколько завышена, а насчет радиационного заражения, ну, кстати, Хиросима и Нагасаки – это сейчас обитаемые города, правильно? Ну да. И так они, они... стали снова обитаемыми после ядерной бомбардировки. Так если я правильно помню, там после ядерной бомбардировки никто особо не разбегался, не эвакуировались из зоны радиационного поражения, потому что, во-первых, никто не знал, как это... Ну Плюс... там очень много людей погибло от лучевой болезни, по итогу больше, чем от взрывов, но города все равно обитаемые, сейчас вполне нормально обитаемые, правильно? И 50 лет назад уже вполне нормально обитаемые, а это были еще очень грязные бомбы, сейчас бомбы чище. Угу. Ну и говорят, что там по раку не особо зашкаливает. Относительно... Сейчас особое, так сказать, воздействие в плане лучевой болезни ядерные боеприпасы дают не в результате заражения местности, а в результате проникающего излучения при взрыве. То есть основную вспышку, если пережил, то дальше уже как-то... Если сумел от нее как-то спрятаться, укрыться, чтобы не подействовало, то дальше уже вероятность подцепить лучевую болезнь не так, чтобы слишком сильно велика. Я говорю, и это как раз-таки повышает соблазн применения ядерного оружия. Но дело в том, что нужно понимать, что та страна, по которой ядерное оружие применят, она, скорее всего, как страна, закончится. И ущерб для нее будет колоссальный. Вот это нужно понимать. То есть, когда вот эти вот стратегии начинают какие-нибудь вещать о применении ядерного оружия, это то, что они подписывают, приговор по сути, своей стране. Особенно, когда речь идет о том, что ядерное оружие будет массированно применено против второстепенных целей, которые сами не являются ядерной угрозой. То есть, если так разобраться, то по сути полагается, что ядерное оружие Соединенным Штатам ни в коем случае нельзя применять по кому-то, кроме Российской Федерации, у которой второй по силе ядерный потенциал. Да? Но ну, в крайнем случае с большой натяжкой только часть потенциала, это если использовать по Китаю. А для Российской Федерации недопустимо тратить ядерное оружие на что-то, кроме Соединенных Штатов. Ибо мало. Это такой расклад. Ибо мало этого самого. Да, сейчас ядерного оружия достаточно мало. И нужно учитывать, что еще не все долетит, не все попадет, не все взорвется. Ну и плюс мы должны учитывать, что сейчас у нас не такой промышленный потенциал, как был при СССР. То есть это тоже накладывает свои ограничения на восстановление но сейчас, собственно говоря, такую гонку ядерных вооружений в плане промышленности не потянуты Соединенные Штаты. Они тоже свою промышленность довольно сильно, мягко говоря, развалили. подразвалили за последние 50 лет. Тут Трамп в этом плане верно вопил. То есть Соединенные Штаты, которые были в 60-70-х годах 20 -го века по сути все-таки самым крупным промышленным гигантом мира, да? угу. сейчас таковым уже не являются. То есть жадность американских буржуев заставила значительную часть производств вывести за пределы Соединенных Штатов. А производить ядерное оружие силами психоаналитиков и адвокатов как-то не очень. Поэтому возможности они Штатов сейчас тоже несколько меньше, хотя и гораздо больше, чем у России. По аутсорсу тоже вряд ли можно кого-нибудь заставить. Производить ядерное оружие для себя. Ну, во-первых, это, так сказать, крайне жестко запрещено решениеми ООН. Это вот как раз и договора не нераспространении ядерного оружия. Ну, правда, любой договор можно нарушить, правильно? Но, в принципе, сейчас массовое производство ядерного оружия поточное может развернуть, пожалуй, что только Китай. А он, я думаю, если это будет делать, он это будет делать для себя. Логично. Можно представить, чтобы американцы, допустим, заказали производство серийного ядерного оружия в Китае? Я быстрее представлю, что они в Иране его развернут. Угу. Не, ну Иран, кстати, массовое производство ядерного оружия не потянет. То есть там будет речь идти в лучшем случае о десятках боеголовок. Ну это ровно такая же шутка, как и про Китай. То есть также же несбыточно. Ну да. Но там даже выпускать нельзя. То есть, я говорю, единственный, так сказать, аутсорсер, который может для кого-то выпускать ядерное оружие в товарных количествах, это Китай. Но ему сейчас нужно наращивать именно для себя, для того, чтобы его американцы, вот сам Китай в каменный век не ну, Потому да. Потому что основное сейчас все-таки противостояние геополитическое, которое есть, это противостояние между Соединенными Штатами, как мировым гегемоном, и Китаем, который является претендентом на мировую гегемонию. Ну То есть повторение того, что было между Англией и Нидерландами, когда гегемония от Нидерландов к ну, Великобритании. Скорее то, что было между Англией и Испанией, угу. и потом то, что было между Англией и Наполеоном. Угу. А также то, что было в Первую мировую войну. То есть это на это больше похоже. Потому что Голландия, она все-таки как? Была торговым конкурентом очень сильным, но она не была претендентом на мировую гегемонию. Mm. А вот Испания была в свое время мировым гегемоном. Но после утраты Великой Армады она перестала таковым быть. Ну там много было событий. Но это для общего, так сказать. Ладно, мы что-то от ядерного оружия далеко отошли. Сейчас, может, вы слышали о каких-то новых Наработках в этой сфере Ну о нашем говорить Я не знаю как То есть нужно наверное, безудержно хвалить Потому что все остальное неизвестно Попадет под статью или нет Нет, ну может что-то даже Стоит похвалить У нас разработана новая ракета Сармат и для нее маневрирующий э, Боевой блок Авангард То есть боевая боеголовка который фактически не способен перехватываться комплексом, тем же сам тхад, То есть э, ракета довольно быстро добирается до территории противника, и перехватить уже идущий на цель боевой блок э, практически на сегодняшний день невозможно. Правда, ракета Сармата, сколько я помню, должна была стать на боевое дежурство в 2016 году, потом в 2020, сейчас говорит, в конце 2022 года. Слушайте, такой же конец 2022 года. Но ну, вот сейчас посмотрим, сентября. станет или нет. То есть, в теории ракета хорошая, будем с нетерпением ждать, пока она появится на вооружении. Должен будет в конце, ну, говорили, что это в конце 2022 года должен быть стать... На дежурство 1 первый полк – это четыре ракеты. Но 4 ракеты – это не так уж много. Ну, я говорю, будем смотреть? Будем, да? конечно же. Будем надеяться на наш могучий, непобедимый военно-промышленный комплекс. Который якобы тянет у нас всю экономику сейчас на себе. Ну вот, собственно говоря, это то, о чем идет речь. Кроме того, речь идет еще о... Цирконе гиперзвуковой ракете. Но хотелось бы опять же увидеть, как она на самом деле хотя бы выглядит, потому что в тех роликах, в которых показывают американскую ракету Боинг, они не радуют совершенно. Почему выбрали именно ее, я не знаю. Вот Боинг X51, который во всех роликах фигурирует, которые показывали у нас на телевидении. Это вы про тот 3D-рендер вместо реальных испытаний? которые показывали или про что, Борис Витальевич? Ну, вот с 2018 года у нас постоянно показывали на канале Звезда, на НТВ, на других каналах показывали вот как раз именно ролики с, с Якобы от ракеты Циркон, так? Но там использовали показывали фотографии даже. Но там были неприятные моменты, когда, допустим, на фотографии эта ракета висит под крылом Б-52 американского, ну, на котором она, собственно говоря, испытывалась в 2012 году. Так вот, и я понимаю, что есть понятие такое, как секретность и прочее, но если уж взяли что-то на вооружение, то, наверное, можно было бы хотя бы, там, не знаю, заретушировано или еще как-то, но все-таки показать реально свое оружие. Или Они... хотя бы нарисовать какое-нибудь оружие абстрактное, там какую-нибудь э -э, гиперзвуковую ракету. Вместо все-таки того, чтобы показывать просто американскую. То есть здесь да. телевизионщики чего-то не додумали. Ну, либо не знают, как рисовать. Проще каких-нибудь стоковых файлов набрать. Но мы же не будем ни в коем случае сомневаться, что у нас такая ракета стоит на вооружении. Конечно, не будем. Вот. Хотя, опять же, пока все это гиперзвук до... достигнет, на этапе разгона же можно же как-то... Они не очень быстро разгоняются, иначе они теряют смысл, собственно говоря. Угу. И на самом деле гиперзвуковую ракету, конечно, тяжело перехватить, но тоже можно. Это вопрос скорости реакции, вопрос обнаружения. Р... То есть своевременно обнаружить и успеть перехватить. Просто к чему я это, Борис Витальевич, насколько я помню, в Европу американцы свою систему ПРО продвигают. И поэтому, чем они ближе свои силы ПРО размещают, тем больше вероятность, что будут бить прямо по местам стартов. Или перехватывать прямо на старте наш потенциал. Нет, он Циркон, они, по идее, должны стартовать с кораблей. Угу. Но здесь для этого, опять же, нужны корабли ракетные которых... способны использовать это оружие. А где у нас заложен последний какой-нибудь корабль последней модели? Есть такие данные. Но у нас устроятся фрегаты типа горшков. Адмирал горшков. Понятно. Да. Должны были сделать 20 штук к 2012 году, но в принципе две штуки всего или три штуки даже к сегодняшнему дню есть. Ну, где 20, а где 2, конечно. Ну, хоть что-то есть. И угу. то хлебушек. Так, ну, даже не так знаю, что... что... Да. Поэтому говорю, с использованием ядерного оружия, картина какая? В Советском Союзе была концепция именно только удара возмездия, но при этом этот удар возмездия должен был быть, даже если там 10% долетит до цели, гораздо мощнее, чем удар <coughs> сегодня ракетных потенциалов совместно Российской Федерации и Соединенных Штатов. Огромное количество пусковых установок, огромное количество различных носителей. То есть, то же самое, вот эта вот э, масса атомных подводных лодок с межконтинентальными ракетами. То есть, даже если из них там три четверти потопят, остальные все равно могут нести неприемлемый совершенно ущерб. То, то есть, есть, оружие должно было обеспечивать надежность поражения, даже при ответном ударе, своей массовостью. То есть эффект должен был быть, как в преснопамятном фоллауте. То есть все участники конфликта скатываются в каменный век, условно говоря. Да. И вот это как раз угроза скатывания всех участников конфликта в каменный век, а возможное вымирание. Именно это и удерживало страны от агрессии друг против друга. Поэтому вторая половина 20 века и получилась такая... Ну, Несмотря на большой количество локальных конфликтов, такая мирная. Ну, мирность, конечно, сомнительная, но отсутствие на протяжении полувека прямых военных столкновений между крупными державами. Но опять же, появились прокси-воины, когда велись конфликты. Где-то вдалеке, но руками Они не появились, не надо использовать дурацкий термин про прокси. Вот все эти вот прокси войны. Э -э как там еще эти вот называются? Великий эксперт этот э -э Лянков любил использовать. Эти центрические войны и так далее. Так. Про вот, ситецентрические центр даже не Так. То, что называешь прокси-войны, то есть воздействие через мелкие страны и так далее, оно постоянно было на всем протяжении человеческой истории. Например, когда Наполеон готовился к нападению на Россию, он провоцировал активно и снабжал оружием, чтобы против нас действовали. Такие страны, как Иран и Турция. Войны на территории третьих стран – тоже очень распространенное явление. То есть, когда как бы официально друг с другом не воюют, то где-то идут постоянные боевые действия между... Ну как, за, за интересы двух стран, которые напрямую не участвуют в войне. Это, допустим, колониальные войны. То есть, когда э, в Европе вроде бы мир, а в колониях идет отчаянная рубка между тем же самым французами и англичанами. Угу. То есть, это обычное, традиционное явление. Это не какие-то новые войны, пришедшие на смену старым. Это просто методы ведения войн. И вот то, что крупных, серьезных войн, не было этого вот значительной заслуга как раз-таки вот этого самого ядерного оружия возмездия. То есть, всем было просто страшно, до да жути страшно, до да, стылых костей. Но, видимо, эффект страха куда-то исчезает со временем, нельзя же все время бояться. И растут соблазны. Нет, бояться можно все время, если сам источник страха очевиден и ясен. Ну и не пропадает как-то. А сейчас он далеко не столь очевиден. Угу. А вот, наверное, еще прокомментируйте как-то выступление в медиа, которое рассказывает о том, что ядерное оружие не настолько страшное и вполне можно выжить в любом случае. Так я об этом только что и рассказывал. Нет, что да, ядерное оружие не такое страшное, оно за последнее. 30 лет стало в 20-30 раз менее страшным. Нет. Именно вот по воздействию. То есть сам эффект воздействия суммарного всех ядерных боеприпасов мира снижается сейчас по сравнению с тем, что было в конце 20 века. В 20-30 раз. Нет, я не про то, что мы сейчас уже обговорили. Я про то, что таких сообщений появляется все больше. И не может ли это как раз... Тоже снижать э, правящей верхушки тот самый страх применить красную кнопку. Оно обязательно будет снижать. Дело в том, что даже те, кто занимается пропагандой, в какой-то мере, все равно ей верит. Это опять же касается практически всех стран. То есть, когда рассказывается про мощь непобедимость, начинают верить в мощную победимость, а ее обычно нету. Угу. И вот сейчас вот эти рассказы. И вот эти вот э -э -э, заходы различных экспертов, стратегов и прочих на тему того, что вот можно в случае чего там вот и ядерным оружием, оно реально приближает то, что этим ядерным оружием жахнут. И это будет страшно, на самом деле. Это будет реальная катастрофа. Правда, на этот раз, наверное, допустим, Латинская Америка и Африка не пострадают, но остальным будет не здорово. Но ну, хоть там люди выживут. Да не, люди-то выживут везде, вопрос как? Ты недаром здесь фалаук вспоминал, да? Ну там как раз про Латинскую Америку и Африку ничего не сказано, никто и не знает, есть ли там вообще что-то. А может там... Ну, а ты сейчас на этот раз не практически ничего грозить не будет, на них ядерных боеприпасов точно не хватит, и эффекта ядерной зимы для всей Земли тоже не будет. Но применение подобного оружия это будет для человечества очень серьезная катастрофа. Ну, конечно же, потеря человеческого материала данных. Это не человеческий материал и данные, это то, что фактически будет отброшена человеческая цивилизация. Сильно отброшена назад. То есть э, даже сейчас человеческая цивилизация не способна противостоять действительно каким-то серьезным глобальным угрозам. То есть вот постоянно возникают вопросы, что, мог к Земле приближается, там будет прилетать не слишком далеко очередной астероид, да? Mm -hmm. Вот вместо того, чтобы бороться с тем, что может уничтожить всю жизнь на Земле, заниматься вот этими разборками ради интересов э, богатых, уважаемых людей. Кстати, вот раз вы вспомнили про не слишком близко прилетающие к Земле, Космические объекты. А смотрели ли вы фильм Не смотри наверх? Нет, не смотрел. Ну, тогда посмотрите на досуге, если будет mm. пара часов. не просто действительно есть очень серьезная угроза для человечества, с которыми нужно бороться вместе. А у нас, мягко говоря, продолжает по-прежнему бодаться за лишний кусок пирога. Именно об этом рассказывает данный фильм: что вместо того, чтобы бороться за выживание человечества, они в интересах компании. Ну, США как главная страна мира в интересах правящих ей компаний, как раз и решила этот астероид приземлить, а в итоге все пошло и не, не так. Ну, Понятно. Ну, вот, э, короче, такой фильм, он может оказаться, как это не печально, пророческим, когда, допустим, фильмы про пандемию уже в какой-то мере оказались. С массовой истерией. Чё? С массовой истерией. Нет, э, истерия была, а эффективных методов борьбы не было. Лучше было наоборот, правильно? Ну, конечно же. Но ну, так это же фильм с хэппи должен быть, чтобы там врачи победили болезни. А тут э, это, шиза. Что есть беды, с которыми бороться нужно всем вместе. Но у нас борются пока что в основном только за деньги во всем мире. Но это пока капитализм. А кто у нас сейчас господствует в мире? известно кто капитализм есть некоторое количество феодализма еще да и кстати по вашему мнению я конечно не во всем с вами согласен но по вашему же мнению феодальные тенденции же нарастают сейчас опять уйдем от от наемного рабства к обычному феодальному способу присвоения Прибавочного продукта. к прямой зависимости людей. Ну, собственно говоря, вот с этим я соглашусь. К этому пока все очень даже идет. Ну, что ж, мы уже почти Знаете, час. Наверное. Да. Уже час общаемся, поэтому все вопросы уже закончили. Обсудили. Благодарю вас, Борис Витальевич, от лица информагентства Пожалуйста. «Ледокол» подписчиков наших, ну, наверное, завтра уже выложим. А, и еще, как э, завершение, э, за ролик сильно не ругайте в случае не очень хорошего качества, мы сейчас пробуем новые инструменты для записи. Да, Google Meet использовали, поэтому... Посмотрим, как выйдет. Поэтому ждем, так сказать, корректировок в сообщениях, в комментариях, пишите, или заходите к нам в Дискорд-канал напрямую расскажите о ваших ощущениях. Благодарим за ваше мнение, Борис Витальевич. Спасибо, что ответили на вопрос. Удачного дня. Счастливо.